Ежегодно самоуправление вкладывает значительные средства в ремонт и модернизацию городских учебных учреждений. На данный момент продолжается реновация двух детских садов. Управление образования успешно начало реализацию программы по обновлению систем противопожарной безопасности. Ведется работа над благоустройством территорий, прилегающих учебным заведениям. Программа повышения энергоэффективности детских садов, которую самоуправление осуществляет при софинансировании Европейского фонда регионального развития, и практически завершена. Уже реновированы почти все дошкольные учебные учреждения. Строительные работы еще продолжаются в двух из них. 29 и 12 садике. Оба здания будут полностью утеплены, в них реконструируют системы отопления и вентиляции, поменяют окна и входные двери, а существующие светильники будут заменены на новые светодиодные. Работы ведутся согласно графику. В 12 садике они выполнены более чем на 40%, в 29-м более чем на 60%. Завершить реновацию планируется к концу осени этого года. Благоустройство территорий, например, восстановление брусчатки асфальтового покрытия, в реновированных садиках в рамках проекта повышения энергоэффективности не предусмотрено, поэтому эти работы будут финансироваться. С бюджета Управление образования приступило к осуществлению еще одной программы, цель которой сделать пребывание детей в садиках максимально безопасным. В дошкольных учебных учреждениях устанавливают современные системы пожарной безопасности, соответствующие всем требованиям правил Кабинета Министров. В этом году оборудование установлено в 14, 24 и 17 садике. Программа будет продолжаться больше пяти лет и затронет многие детские сады и школы города. Заботьтесь о том, чтобы в порядок были приведены прилегающие территории и дети имели возможность интересно использовать и проводить время на свежем воздухе. У Стропской основной школы Центра развития в этом году установлено новое оборудование детской игровой площадки. На данный момент также разработаны проекты полной реновации территории 26-го и 5-го дошкольного учебного учреждения. Как только станет доступно финансирование, территорию перепланируют и полностью заменят все игровые элементы. Похожие проекты в будущем последовательно планируют осуществить и в других образовательных учреждениях. Сюжет подготовил отдел общественных отношений и маркетинга Даугуповской городской думы.